Она используется, если требуется изменить ссылку на ячейку в формуле, без изменения самой формулы. Давайте рассмотрим синтаксис функции dvSyl. Где ссылка на ячейку – обязательный аргумент. Ссылка на ячейку, которая содержит ссылку в стиле A1 или R1C1. Имя, определенное как ссылка или ссылку на ячейку в виде текстовой строки. А1 – необязательный аргумент, логическое значение, определяющее тип ссылки, содержащийся в ячейке, ссылка на ячейку. Если аргумент А1 имеет значение истина или упущен, ссылка на ячейку интерпретируется как ссылка в стиле А1. Если аргумента 1 имеет значение ложь, ссылка на ячейку интерпретируется как ссылка в стиле R1, C1. Давайте рассмотрим простой пример работы этой функции. У меня есть таблица A2, B9. С помощью функции devasyl я верну значение ячейки B2 через ссылку на ячейку A2. Эта функция ссылается на адрес ячейки B2 и из этой ячейки извлекает значение. Я просто ввожу знак равенства, дэвэссыл и выбираю ячейку A2, значение которой имеет ссылку на ячейку B2. Нажимаю клавишу ввод и получаю результат. Также присвоив ячейке B8 другое имя, к примеру, программа, и вписав ячейку A8 слово программа, если я введу знак равенства «Девасил» и выберу ячейку A8, нажав клавишу «Ввод», я получу результат 13, так как имя ячейки B3 было изменено на имя программы. Теперь я веду формулу, которая объединяет b со значением в ячейке а 9 то есть числом 9. Она в свою очередь будет ссылаться на ячейку b9, содержащую значение 52. Я ввожу знак равенства, dvssyl, b в кавычках, знак амперсанда, чтобы связать значение. И А9. Нажимаю ввод и получаю результат 52. Польза от этой формулы на первый взгляд может показаться сомнительной. Но в сочетании с другими функциями она будет незаменимой. Рассмотрим совместную работу функции SUM и DWSL. К примеру, у меня есть таблица А3, Б15 с данными о продажах, разбитых по месяцам. И в отдельном месте мне нужно вывести таблицу, где при смене месяцев будет подводиться их сумма. Я ввожу знак равенства, сумм, девессил, б в кавычках, знак Амперсонда. В скобках Е3 плюс 3, так как данные начинаются с четвертой ячейки. Снова знак Амперсанда. В кавычках двоеточие B. Еще один знак Амперсанд. И в скобках Е4 плюс 3. Закрываю все скобки, нажимаю клавишу вот и получаю результат. И теперь меняя начало и конец периода продаж в этой таблице, я получаю сумму за выбранный период. Распространенные ошибки. Если значение аргумента ссылка на текст не является допустимой ссылкой, функция devasel возвращает значение ошибки ссылка. Ошибка знач возникает, когда формула ссылается на ячейку с такой же ошибкой. Ошибка имя возникает, когда в самой формуле допущена ошибка. Проверьте формулу. На этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал Hetman Software, если данное видео было полезным для вас. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.